Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark У нас в этом видео будет конкурс Конкурс у нас совместно с партнером USA Coin Они нам предоставили Одну мастерноду Поэтому у нас будут такие условия Конкурса, в принципе все как обычно Все просто, ничего сложного Первое условие, это у нас будет подписка на Discord. Второе, подписка на Twitter. Третье оставить хороший отзыв на форме bitcoin talk и потом еще четвертое это надо будет купить данных монеток они стоят вообще очень-очень мизерно там доли центов я не знаю там от 1000 до 5000 монеток все купить это вам выйдет в 5 10 центов и все в принципе на этом все кстати призовой фонд у нас уже имеется уже предоставили 150 тысяч монеток, то есть одну мастерноду. Поэтому ребята честные, все отлично. Так что давайте начинаем, запускаем конкурс. Принимайте участие. В комментариях ставим плюс. Это будет означать то, что выполнили все условия конкурса. Ну, на этом у меня все. Давайте, ребята, всем удачи, всем пока.